Вот Зинченко, я в свое время спрашивала, была, была такая комиссия по э, изучению, по проблемам сознания при Академии наук, ее Велихов в свое время начал, и там была очень умно составлена, я, кстати, входила туда, совершенно непонятно почему, я молодая девица была, вообще ничего собой не представляла, не знаю, случайно, вот, но... Э, там была плюс к этому еще команда, которая именно исследовала такие вещи. Вот они там взяли кучу этих всяких теток, потому что это в основном женского пола эти ведьмы были, которые, да, владели экстрасенсорными, значит, разными возможностями. Вот, и э, в команду входили очень интересный, умный человек ее составлял. Там, разумеется, были психологи, были врачи, там были физики, там были фокусники, что говорит очень хорошо о тех людях, которые... Ну и, короче говоря, они рассказывают, как сидит одна из этих ведьм, да, перед ней стоит этот самый коробок спичный, вот так, вот этой частью к ее лицу, вот так. Вот она на него смотрит, и он отъезжает на 2 мм. Понимаете, если это правда то этого одного факта совершенно достаточно для того, чтобы обрубить целый ряд наук, просто вообще обвалить. Физиков почему-то ужаснуло даже не то, что он отъехал, а то, что он не упал, потому что это значит, что он свой, она свой бесовской взгляд еще в нужную точку фокусировала, потому что он должен хотя бы, они говорят, нам было бы легче, я не понимаю, что здесь легче, но нам, говорят, было бы легче, если бы он хотя бы упал. Он взял, так и отъехал. Я к чему говорю? Это произошло, если. Это произошло один раз. Никаких вероятностей больше не надо.